Имя для ребенка. Да, можно. Необходимо написать буквы от А до Я. Я не знаю, есть на все буквы имена или нет. После этого представь на шкале такой длинной, на листе бумаги. И после этого представить, будто там двигается стрелка такая огненная, вот над этими буквами, и сказать себе, на какую букву, на какую букву назвать ребенка, чтобы он был счастливый. И сразу же появится буква. Для вашего хорошо будет, если будет на букву А и на букву U и на букву В. Поэтому выбираем.